1932-1933 годов для украинцев был тем же, чем нацистский геноцид для евреев или же резня 1915 года для армян. Это трагедия, масштаба которой просто невозможно осознать. Самое ужасное в Голодоморе то, что его можно было избежать. Сам Сталин заявлял, никто не может отрицать, что общий урожай зерна 1932 года превышает 1931. Как отмечают Роберт Конквест и Богдан Кравченко, урожай 1932 года всего лишь на 12% процентов был меньше средних показателей в период с 26 по 30 годы. Иначе говоря, продуктов хватало. Однако государство систематически изымало большую их часть для собственных нужд. Несмотря на просьбы и предупреждения украинских коммунистов, Сталин поднял задание по хлебозаготовкам в Украине на 44%. Его решение и та жестокость, с какой оно выполнялось, обрекли миллионы людей на смерть от искусственно созданного голода. Наглядным свидетельством полного равнодушия режима к людским жизням, приносимым в жертву его политике, стала серия мер, осуществленных в 1932 году. В августе партийные активисты получили право конфисковывать зерно в личных крестьянских хозяйствах. Тогда же был принят снискавший дурную славу закон о трех колосках, предусматривавший смертную казнь за кражу социалистической собственности. Любой взрослый и даже ребенок, пойманный хотя бы с горстью зерна возле государственного амбара или колхозного поля, могли быть казнены. При смягчающих обстоятельствах подобные преступления против государства карались десятью годами лагерей. Чтобы предупредить уход крестьян из колхозов, в поисках продуктов, вводилась паспортная система. В ноябре Москва приняла закон, по которому колхоз не мог выдавать крестьянам зерно, пока не был выполнен план сдачи хлеба государству. Под общим руководством чрезвычайной хлебозаготовительной комиссии Молотова отряды партийных активистов в поисках хлеба обшаривали каждый дом, взламывали полы, залезали в колодцы. Даже тем, кто уже пухнул от голода, не разрешалось оставлять себе зерно. Люди, не выглядевшие голодными, подозревались в припрятывании продуктов. Распространяясь на протяжении всего 32 -го года, голод достиг пика в начале 33-го. Подсчеты показывают, что в начале зимы на среднюю крестьянскую семью в 5 человек приходилось около 80 килограммов. Килограммов зерна до следующего урожая. Другими словами, каждый член семьи получал для выживания 1,7 кг зерна в месяц. Оставшись без хлеба, крестьяне поедали домашних животных, крыс, ели кору и листья деревьев, питаясь отбросами хорошо снабжаемых кухонь начальства. Имели место многочисленные случаи каннибализма. Сначала умирали мужчины, затем дети, последними умирали женщины. Однако еще перед смертью многие сходили с ума, теряли человеческий облик. Несмотря на то, что вымирали уже целые села, партийные активисты продолжали отбирать зерно. Конечно, Сталин и его окружение смотрели на вещи иначе. В 1933 году Мендель Хатаевич, еще один из сталинских ставленников в Украине, возглавлявший компартию хлебозаготовок, гордо заявлял, «Между нашей властью и крестьянством идет беспощадная борьба. Это борьба не на жизнь, а на смерть». Этот год стал испытанием нашей силы и их выдержки. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Он обошелся в миллионы жизней, однако колхозная система утвердилась. Мы выиграли войну». Советская статистика того времени известна своей невысокой достоверностью. Например, так вот известно, что Сталин, недовольный результатами переписи 1937 года, показавшими ужасающий уровень смертности, приказал расстрелять ведущих организаторов переписи. Поэтому определить численность жертв голода очень сложно. Эксперты и историки говорят, что большинство архивных данных о погибших в этот период времени в Украине были либо уничтожены еще в СССР, либо сфальсифицированы. Погибшим в результате голода в мартирологах массово приписывали смерть от сердечных, либо же каких-то других болезней. Украинские историки озвучивают разные цифры жертв Голодомора. При этом принято решение учитывать и потенциальное количество неродившихся украинцев. В таком случае цифра погибших от голода достигает 12 миллионов человек. Непосредственно в период 32-33 годов погибло от 4 до 8 миллионов человек. Например, историк Юрий Шаповал и его коллега Станислав Кульчицкий в своих публикациях украинцев цифру четыре с половиной миллиона жертв голодомора 32 33 годов отмечается что в указанный период погибло больше украинцев чем во время второй мировой войны когда исследователи говорят о голодоморе имеется ведут период с апреля 32 по ноябрь 33 -го. именно за эти 17 месяцев то есть примерно за 500 дней в украине погибли миллионы людей пик голодомора пришелся на весну 33 -го года тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно некоторые считают что голодомор был для стали средством преодоления украинского национализма. Понятно, что взаимосвязь национального подъема и крестьянства не ускользнула от внимания советского руководства. Сталин утверждал, что крестьянский вопрос в своей основе является сутью национального вопроса. По сути, национальный вопрос — это крестьянский вопрос. В 30 году главная газета коммунистов Украины развивала эту мысль. Коллективизация на Украине имеет перед собой специальную цель — разрушить социальную основу украинского национализма, индивидуальное крестьянское хозяйство. Итак, в лучшем случае можно сделать вывод, что смерть миллионов людей была для Сталина неизбежной ценой индустриализации. В худшем же случае можно предположить, что он сознательно позволил голоду смести всякое подобие сопротивления в этой особенно неспокойной части его империи. Примечательным аспектом Голодомора были попытки власти стереть его из людской памяти. Еще недавно советская позиция в этом вопросе была однозначной. Отрицался сам факт голода. Разумеется, если бы истинные масштабы Голодомора стали общеизвестными, это нанесло бы непоправимый ущерб тому образу светоча мира и прогресса, который Москва пыталась утвердить в сознании людей как внутри СССР, так и за рубежом. Поэтому долгое время режим запрещал даже упоминать об этой трагедии. Некоторые газеты на Западе информировали общественность о голоде. Однако, здесь тоже не сразу осознали его ужасающие масштабы. Не прекращавшиеся в 30-е годы экспорт зерна и отказ режима принять любую иностранную помощь, вводили в заблуждение западный мир, где с трудом могли поверить, что при таких условиях в Украине может свирепствовать голод. Совершив тщательно организованные и обставленные властями путешествия по СССР, такие западные светила, как Бернард Шоу или бывший премьер-министр Франции Эдуард Эрио, ярко описывали достижения советских властей, не забывая, как конечно, рассказывать о довольных жизнью процветающих крестьянах. Московский корреспондент Нью-Йорк Таймс Уолтер Дюранти, стараясь понравиться Сталину, неоднократно отрицал в своих статьях факт голода. Больше всего украинцев погибло в современных Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Одесской областях. При этом больше пострадали от голода бывшие Харьковской и Киевской области. На них приходится 52,8% погибших. Смертность населения здесь превышала средний уровень в 8-9 и более раз. Около 81% погибших от голода в Украине были украинцами, 4,5% – русскими, 1,4% – евреями и 1,1% – поляками. Среди жертв было также много белорусов, болгар и венгров. Исследователи отмечают, что распределение жертв Голодомора по национальности соответствует национальному распределению сельского населения Украины. По данным Станислава Кульчицкого, осенью 1932 года в Украине было почти 25 тысяч колхозов которым власть выдвинула завышенные планы хлебозаготовок несмотря на это полторы тысячи коллективных хозяйств сумели так и выполнить эти планы и не попали под карательные санкции поэтому смертельного голода на их территориях не было у селян, которые не укладывались в планы хлебозаготовок и задолжали государству зерно, конфисковывали любое продовольствие. При этом оно не засчитывалось как уплата долга, а было лишь карательной мерой. Политика натуральных штрафов, согласно задумке советского режима, должна была заставить крестьян сдать государству якобы скрытое от него зерно, которого на самом деле и не было. Сначала карательным органам позволялось отбирать только мясо, сало и картофель. Впоследствии же они взялись и за другие продукты длительного хранения. На Поволжье и в Северном Кавказе натуральные штрафы применялись лишь эпизодически. В 20-30-х годах газеты регулярно публиковали списки районов, сел, колхозов, предприятий или даже отдельных лиц, которые не выполнили планы по заготовке продовольствия. Это называлось «черной доской». К должникам, что попадали на эти черные доски, применялись различные штрафы и санкции, в том числе прямые репрессии против целых трудовых коллективов. Следует отметить, что попадание села на такие доски во время Голодомора фактически сначала приговор его жителям. Право вносить села и коллективы в подобный список – имели областные представительства ЦК Компартии Украины по представлению районных и сельских ячеек. Система черных досок, кроме Украины, действовала также на Кубане, Поволжье, Донщине, Казахстане. В территориях, где жило много украинцев, свидетели Голодомора рассказывают о случаях, когда доведенные до отчаяния люди ели тела своих или соседских умерших детей. Этот каннибализм достиг предела, когда советское правительство начало печатать плакаты с таким предостережением. «Есть собственных детей – это варварство» пишут венгерские исследователи Агнес Варди и Стивен Варди из Дюкенгского университета. По некоторым данным, за каннибализм во время Голодомора было осуждено более половиной тысяч человек. Первым о голоде в СССР сообщил английский журналист Малкольм Магеридж в декабре 1933-го. В трех статьях в газете «Манчестер Гардиан» журналист описал свои утручающие впечатления от поездок по Украине и Кубани. Магеридж показал массовую гибель крестьян, однако не озвучил конкретных цифр. После первой же его статьи советская власть запретила иностранным журналистам ездить по территориям, где население страдало от голода. В марте сенсационное открытие Магериджа попытался опровергнуть корреспондент Нью-Йорк Таймс в Москве Уолтер Дюранти. Его заметка называлась «Русские голодают, но не умирают от голода». Когда о проблеме начали писать другие американские газеты, Дюранти все же подтвердил факт массовых смертей от голода. Это просто ебаный пиздец. Даже не знаю, что сказать в конце. Думаю, лучше просто помолчать.